и не мечтал но я встретил тебя посреди снегопада в мире все как всегда катастрофа провал но ты знаешь теперь мне не так много надо только и всего подожди не прощайся Я открою тебе тайны этой вселенной Я куда-то спешу, мне теперь все равно Не растворяйся, виденье, постой Судьба нас с тобой, ты весь какой-то планеты другой, а здесь в моем мире кружится холодная вьюга. Ангел, останься со мной, просто останься со мной. Я уже снова жив, я хочу бить вино Я открою тебе тайны этой вселенной Мы все время спешим, но ведь это смешно